Всем привет, дорогие друзья! Вчера на канале Сливки Шоу вышло конкурсное видео, разделенное на три номинации. Первая и самая главная номинация это самый большой снеговик, слепленный при помощи человеческой силы. Второй номинации. 50 тысяч рублей получат те, кто сделает самого красивого и креативного снеговика. Эти номинации – это самый маленький снеговик. Тут. Сейчас у меня на улице очень много снега, но он не липкий из-за того, что на улице минусовая температура. Чего? Я тут может слепить чего? Не лепится, е... Но я быстро нашел выход из этой ситуации. Я набрал снег в данную емкость, после чего я разместил его у себя на столе в комнате и подождал немного. И спустя минут пять снег стал липким. Спустя минут тридцать я сделал какие-то странные маленькие кругляшки. Потому что я планировал сделать снеговика примерно в 3 сантиметра. Но эти же части надо было как-то соединить. И специально для этого я отыскал длинную иголку для того, чтобы это все соединить. И вот что у меня получилось. Ну и спустя полутора часа работы у меня получился вот такой слепой мутант с очень длинными руками. Ну а высотой он получился примерно 3 сантиметра 7 миллиметров. Поддержи это видео своим лайком и своей подпиской. Завтра я постараюсь сделать маленького снеговика, но он будет чуть побольше, но зато будет красивее. Пока!